Всем привет, ребят! И я хочу такой Видео Видос Это а. Раньше, раньше Давно еще Под моим видео Которые я сок И кефир Перемешивал Такой челлендж устраивал И под этим видео кто-то из, из моих подписчиков написал в комментах Перемешай кефир с колой Перемешай И я что на это не обращал внимания Что ли или что за мной Ну я это Я же слежу за вами И я прочитал Коммент, комменты проли, пролистывал и нашел этот коммент прочитал и мне что-то стало интересно сделать самому и вам наверное тоже и кто этот челлендж попросил сделать тому тоже наверное я сделаю ну будет классно Смотрите, до конца и не переключаюсь. Вот, смотрите, я кока-колу купил. Это не реклама. И вот молоко. Ой, это не молоко, а кифер. Видите? Я вчера в этот в Инстаграм свой постил эту, что это мы купили место молока кефир, и это хорошо еще не скипятили, а то вскипятили бы, то вообще будет. Короче, поехали. Налил кефир, но он не ванильный, не сладкий. Да. И попробуем эту колду. Надеюсь, с колой будет оно послаще. Сладкий будет. Если не будет, то надо положить сахар. Вот. Сахар тоже приготовил. да что, поехал. Вот я открыл колу. Смотрите. И самый этот, момент ставьте лайки и мне не хочется так делать Но ну, я сделаю О. самый а, -а, -а. давай Ух. смотрите что получилось смотрите сейчас я перемешаю. Смотрите, я перемешиваю. Какой-то это кофе получается. Сейчас я буду пить. И вам скажу на вкус, как он. И вы обязательно должны за это поставить лайк. Ну, не знаю, если не поставить. ой ой о я вот ложку уже облизывал как-то. И такой неприятный это вкус. Но я сейчас вам скажу. Вот я пью это. Это подписчик, кто мне это... Челлендж скидывал. Я на такое не подписывался бы, если ты это мне не писал. То это на вкус вообще невкусно. На вкус. Вообще даже сахар тут не нужен. Вообще невкусно. Вот такой это. И невкусно. Не делайте ни в кое. Это я ради вас и ради комментариев. Кто оставил, тому я это показал. Хотел показать, что из него получится. Но это... Невкусный, не делайте так. Ребят, я еле как выпил. Нет, это невкусно, не пробуйте. Лучше вон тот сок и кефир нормально. А вот этот кола и кефир не очень. Не очень, кола же это, не знаю, какие, что там ложат, но кола какой-то особенный там вкус, что-то, а кефир там особенный, короче, не, про, не пробуйте так это я ради вас ради видео снимаю так что поддерживайте меня лайком а я буду заканчивать потому что у меня нет слов уже все нет слов чтобы рассказать вам и все я буду заканчивать всем пока подписывайтесь кто не подписался на меня в